Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал Кигай. И сегодня у нас будет обзор биткоина, как обычно, и обзор доллара. Доллара по отношению к евро, к фунту, как вы просили, и к рублю. Итак, давайте начнем. Первым делом биткоин. Что у нас здесь произошло? А Трендовая линия поддержки у нас пробилась. Напоминаю, что здесь у нас находился восходящий треугольник. Произошло ложное пробитие, и цена устремилась вниз, пробила трендовую линию поддержки, которая находилась в данном месте, и потенциал треугольника равен... Вот данному движению. То есть до примерно уровня 32 тысячи с половиной. Что вполне реализовалось. Обратите внимание, что здесь у нас находится скопление. Здесь находится у нас скопление. Скопление является сильной областью поддержки или сопротивления для цены. Здесь цена дошла до скопления. И теперь происходит реакция на повышение. Видно по свечам. на нас тайфрейме, Что силу покупателей маловато. То есть обратите внимание, что свечи на повышение крайне неуверенные. А по сравнению с свечами на понижение. То есть вот у нас допустим импульс вниз здесь происходит. Вот еще один импульс не происходит, остается 4 минуты закрытия свечи И в принципе сил пока что больше у продавцов Вот обратите внимание, что прямо перед нами такой импульс происходит, сильный на понижение Итак, друзья, логично предположить, что цену могут потянуть Смотрите, я черчу, здесь трендовую линию поддержки Видим такой коротенький диапазон Давайте сотру эту трендовую линию, поскольку она нам больше не нужна Смотрите, здесь находится такой коротенький диапазон находится от уровня к уровню И логично предположить, что она может уйти ниже Данного минимума Пойти сделать вот такое вот движение Здесь обновить минимум И вновь отсюда пойти на повышение Судя по технической картине Судя по свечам вырисовывается именно вот такая вот картина То есть пока что сил больше у продавцов И пока что цену тянут на понижение Сигналов опять же пока что никаких нет Пока что ждем каких-либо сильных сигналов На повышение или на понижение С четкими целями Пока что так, такого нет И мы просто ждем и наблюдаем за ценой И теперь друзья Очень интересные ситуации возникли на валютных парах с долларом, даже если вы там не торгуете, посмотрите это видео до конца в качестве обучения техническому анализу. Итак, евро-доллар, друзья, давайте мы, пожалуй, начнем с доллара-рубля. Смотрите, здесь у нас возникла формация голова и плечи. Напоминаю, что здесь у нас прогнозируется лонг в долгосрочной перспективе. Первая цель, уровень 75, у нас реализовалась. Теперь цена дошла до, до нашей первой цели, здесь возникла формация голова и плечи, линия шеи была пробита, и цена теперь устремляется вниз Давайте посмотрим потенциал головы и плеч Который равен ее голове Вот наш потенциал Потенциал до да, уровня 73 Примерно 73-73,5 То есть вот до сюда цена может дойти Опять же напоминаю, что здесь вырисовывается вот формация Вырисовалась уже двойное дно Которое указывает на смену тренда то есть мы с вами можем протестировать пробитый уровень сопротивления, который находится в данном месте И вновь отсюда пойти на повышение В принципе, шорт я бы здесь не отрабатывал Очень такое слабенькое движение ожидается Плюс ко всему цена уже далеко ушла И лучше здесь рассматривать только лонг. То есть мы с вами будем ждать здесь сигналов э, на повышение примерно в данном месте И отсюда уже можно открывать еще, э, дополнять наши позиции на повышение И еще кое-что, друзья Доллар-рубль. Здесь у нас цена, напоминаю, что ходит в диапазоне, треугольника. А здесь у нас минимум обновился, цена идет к уровню сопротивления, к трендовой линии сопротивления. И мы можем поймать, опять же, в долгосрочной перспективе вот такое вот движение. А конечная цель это уровень 77. Далее, друзья, евро-доллар, напоминаю, глобально. Глобально у нас вырисовывается голова и плечи. Но голова и плечи будет сформирована только в тот момент, когда линия шеи у нас пробьется. То есть вот наша голова и плечи, нам нужно продолжать пробитие линии шеи, и тогда мы можем поймать просто колоссальное движение на понижение до уровня 1,12. Посмотрим картину более локально, давайте откроем H4. Здесь у нас вырисовалась фигура, похожая на клин, которая указывает на движение вверх до уровня 1,20, но мы видим, что селенок у покупателей нет, цену пока что тянут больше на понижение. Мы видим, да, здесь сильные импульсы вниз, вот, к примеру, сильное движение вниз. Здесь вырисовываются у нас, опять же, голова и плечи, как на долларе к рублю. Линия шеи пока что у нас еще не пробита. И потенциал данной формации, и в случае пробития линии шеи, это уровень 1,18. И там уже, друзья, мы с вами можем, опять же, получить сигнал в данном месте на пробитие линии шеи, глобальной головы и плечи. То есть можно здесь поймать потенциально вот такое вот малюсенькое движение вниз. Опять же получить прибыль и Глобально мы можем поймать масштабные Очень масштабные движения вниз Но для этого нужно подождать каких-либо сигналов И теперь, друзья, британский фунт Доллар, что он здесь вырисовывается? Начнем из дневного тайфрейма Здесь сразу виднеется зарисовка двойной Вершины, которая указывает На смену тренда, двойная вершина Будет завершена только в тот момент, когда уровень поддержки У нас здесь пробьется, пока что Пробитие не намечается Поскольку мы видим сильное, уверенное Движение вверх, возник паттерн Поглощение, который указывает, опять же, на движение вверх. Если же цена уйдет ниже данного паттерна, то мы уже с вами можем предполагать пробитие уровня поддержки. Далее, друзья, открываю недельный тайфрейм. Обратите внимание, что здесь возникла уверенная, очень такая сильная свеча на понижение. Вот она, которая прикрыла сразу несколько бычьих свечей. Это, друзья, очень сильный знак для понижения. Плюс ко всему здесь мы видим паттерн, опять же, односвечной, с большой тенью сверху, указывающий на понижение. И мы можем предположить в ближайшие несколько недель э, движение вниз и смену тренда. Плюс ко всему видим нечто подобное слева. Обратите внимание, такой же у нас был э, тренд на повышение, возникла фигура двойная вершина и тренд у нас сменился. А цена у нас здесь ходит в диапазоне в консолидации. Вот наша коробочка. А цена здесь ходит от уровня к уровню и можем предположить движение вниз. Смотрите, друзья. А плюс ко всему, друзья, смотрите здесь у нас возникла фигура э, двойное дно в данном месте. И мы опять же можем предположить тестирование уровня поддержки пробитого, то есть движение вот к этому уровню. Но, друзья, <свят> обратите внимание, что здесь очень много таких фигур, намекающих на двойное дно, на двойную вершину. Также, смотрите, то есть очень такая фрактальная субъективная ситуация. Смотрите, вот еще одна фигура, более масштабная, двойное дно. Если у нас уровень сопротивления здесь пробьется... То опять же можно ожидать движения вверх Такое, Тоже опять же масштабное движение вверх Очень, друзья, спорная ситуация Я бы лучше подождал каких-то конкретных движений Например, пробитие а, уровня поддержки в данном месте Чтобы заходить на понижение Пока что все-таки лучше рассматривать понижение а, Поскольку сверху находится глобальный масштабный уровень сопротивления Тренд у нас направлен вниз а, глобально Ситуация в большей степени неопределенная С уклоном на понижение И здесь мы пока что ждем сигналов И если вдруг что-то появится Я повещу вас в телеграм и на видео Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании Друзья, вот такой вот обзор биткоина и доллара Пишите в комментариях свое мнение о биткоине, о данных активов Пишите вашу обратную связь Обязательно ставьте этому видео пальцем вверх если видео было с полезным информативным Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья И всем пока